С вами в зуме общаемся и вот если взять последние три месяца февраль март апрель и до 12 мая тут чуть больше три с половиной месяца то акции компании которые помогают нам сегодня проводить конференцию зум выросли на 129 процентов при этом, да, и, кстати, здесь на этом слайде нет, я где-то информацию читал о том, что вот акции этой компании, что такое капитализация, это вот количество акций, умножаем на ее стоимость, да, капитализация одной этой компании Zoom, о которой, наверное, еще год назад никто не знал, или только в узких кругах, кто специализировался там, да, на видеоконференциях и так далее, а так простые там чаты, скайпы и так далее, а капитализация превысила, по-моему, там 7-8 крупнейших авиакомпаний вместе взятых. И вот смотрите, вот Люфганза минус 48. Кстати, на банкротство там грозится да, подать крупнейший немецкий авиаперевозчик. Air France, американские авиаперевозчики, Юнайтед и так далее. Минус 50, минус 70% за этот промежуток. А Zoom плюс 129. И вот такой интересный факт. Сколько можно было заработать на, на акциях Zoom Technologies? Вот здесь вот 20 марта, надеюсь вам видно да, мою мышку, видите какой вот огромный пик, а вот это вот change, изменение показывает, что с начала года до 20 марта акции компании Zoom выросли на 1890%. Чудо, нужно инвестировать в акции отдельных компаний, нужно было просто знать, что нужно покупать Zoom. Да? А потом смотрите, что с ней произошло. И вот по итогу, вот здесь, потери, просто на одном слайде можно показать или вот эту разницу, короче, минус больше, чем 50%. И, а почему все так произошло? Потому что есть компания Zoom Technologies, это, собственно, график их акций я вам сейчас и показываю. А есть компания Zoom Video Communication, которой мы сейчас и пользуемся. Вот на рынке много нелепых денег, нелепых действий инвесторов, ошибок и всего прочего. То есть, когда услышали про коронакризис, когда услышали о том, что локдаун, все закрываются и в хайпе, там на пике акции компаний, которые предоставляют вот такие сервисы, инвесторы забили тикер Zoom, увидели компанию Zoom Technologies и стали ее покупать. И разогнали цену вот до, видите, сейчас она 0,54 доллара стоит, до 2,900. А, а, а потом поняли, что они покупают совсем не ту компанию, которая просто созвучна. Не ту компанию, которая будет, и это ставят на, ну, как бы в компании это ставят, что будет выручка, что они будут там расти и так далее. Но это так, из любопытного факта. Подавали инсайдеры-владельцы. Вот эти, я думаю, они... Ну, это тот случай, как думают, ну, наконец-то. У них ничего хорошего и не было. Видите, по итогу, минус 50% за пару месяцев. А тут, ну, в смысле, подфартило, свалилось. Я уже думаю, владельцы-то точно знают, инсайдеры, что они из себя представляют, что у них за продукт, и кто-то готов ли в мире за них, за этот продукт заплатить. Конечно, я думаю, продав... Я думаю, они продали, не веря вот в эти там какие-нибудь цены. Ну, вот здесь это... Счастливцу продать. Здесь тоже сплошные спекулянты, безусловно, были. Но кто-то, видите, смог хорошо заработать.